Аудитория. ну В эту субботу у нас пройдет еще один турнир, номерной 139 э, ACA российский. На очереди у нас главный бой основного карда в легкой весовой категории между Александром Сарнавским и Хердесоном Батистой. Ну, Александр Сарнавский довольно-таки известный боец российский, ему 33 года, провел он в профессионалах 47 боев, из которых 39 боев. Одержав 39-й, оказал, оказал, одержал победы боец этот из команды Александра Шлеменко, Шторм. Является довольно универсальным бойцом, предпочитает в основном работать в стойке, но имеет неплохую борьбу. Может перевести и поработать в партере, может даже провести сабмишен. В начале карьеры считался он перспективным, талантливым довольно-таки бойцом. На него возлагались большие надежды в смешанных единоборствах. Но постоянно ему чуть-чуть не хватало то ли везения, то ли еще чего. В том же или в ВСЕ в титульных боях он доходил до них, но почему-то проигрывал. Достаточно крупный и мощный он боец для своего веса. Обладает каутирующим ударом. В последнее время заметные проблемы у Сарнавского с функциональной подготовкой, но я думаю, что все-таки будем надеяться, что его команда поможет ему с этим справиться. После возвращения в Беллатор и проигрыша там в 2015 году стал чередователем победы с поражениями и в 2018 году уже хотел закончить карьеру, но все-таки, видимо, дал себе второй Шансы уже в следующей поединке как раз-таки против нынешнего оппонента Хердесона Батиста завоевал он досрочную победу. После провел он еще четыре противостояния, в которых лишь единожды проиграл и тот чемпиону промоушена Абдул-Вахабову. Ну, а его соперник Хердесон Батист, это 29-летний боец из Бразилии, моложе он и 4 года Александра. Ну, в профессионалах провел он 21 бой, 17 из которых одержал победы. Менее он опытный, конечно, чем Сарнавский. Но это достаточно универсальный боец, как и Сарнавский предпочитает он драться, конечно, в стойке, где довольно-таки разнообразно работает. Частенько он подключает колени и локти. Короче, использует он все возможные способы нанесения ударов. Обладает он неплохим кардио и нокаутирующим ударом тоже. В антропометрии выигрывает Сарнавский. Рост у него выше на 10 сантиметров и размах рук больше на 6 сантиметров. Скорее всего, бой будет проходить предпочтительно в стойке. Перевод в партера, если будет, инициировать, то вероятнее всего Александр Сарнавский. Вопрос, получится ли у него это. Вот. Но ну, это второй бой между Сарнавским и Батистой. В первом бою Сарнавский выиграл на нокаутом, как я уже говорил ранее. Батиста поймал колено у клетки, после чего бой остановили. В целом, хоть бой продлился недолго, за этот короткий промежуток времени Александр смотрелся поинтереснее бразильца, на мой взгляд. Я бы, наверное, отдал небольшое всякие, преимущество на победу Сарнавского в этом бою. Но у Батисты тоже есть неплохие шансы. За коэффициент 2.5 можно попробовать и забрать победу Батисты. Посмотрю, конечно, коэффициенты на бой, когда появится их расширенная версия. В частности, мне интересно, сколько будут давать за досрочную победу от Сарнавского. Вот. Ну а вы же подписывайтесь на телеграм-канал. Ссылка находится в закрепленном комментарии под этим видео, в первом закрепленном